Дорогие друзья, Мессианский центр Шавейцеон или возвращенный на Сион, Хайфа Израиль и наша программа ⁇ Оазис Медиа ⁇ и мы публикуем часто различные видеоролики, вы смотрите наши онлайн-передачи с мессианских богослужений, и к нам приходят множество вопросов, не всегда есть возможность реально на них ответить, жизнь достаточно интенсивна. И поэтому вот сейчас, как бы, получился возможность, получилась возможность, и я хочу дать несколько маленьких, может быть, это послужит кому-то пользу ответов практических, в каком порядке следует читать книги Библии, какой перевод лучший? Э, ну, я вам так скажу: я немножко old style, поэтому читаю, если по-русски говоря, я читаю просто синоидальный, но читаю также на иврите. И пользуюсь некоторыми другими переводами, допустим, Давида Штерна. Также Моссад Раф Кук. Хороший перевод. И я вам так хочу сказать, что каждый перевод э, в начале всего это интерпретация. То есть нет чистого, абсолютно буквально выражающего язык перевода. Всякий, любой перевод это интерпретация. Поэтому, когда вы читаете священное писание, и они как бы раскрываются у вас в голове, то разные переводы это просто некоторое дополнение. Сердце должно быть открыто на слово и на руаха кодиш, на Божий дух. И как следует читать Библии? Здесь я не буду советовать вам. Обычно в каждой структуре, в каждой общине своя система, в церквях свои системы, в мессианских общинах. Чаще всего это система, которая объединяет весь еврейский мир. И это недельные главы, которые публикуются, главы Торы, в соответствии с их логикой главы Авторот, или заключительного чтения и мы добавляем к этому Новый Завет таким образом за год ты можешь пройти достаточно четко э, целую книгу Библию и знаешь достаточно объемно поэтому здесь каждый пользуется тем, кто пользуется в нашей общине чаще всего люди пользуются именно системой недельных чтений когда мы начинаем с Симхат Тора и начинаем открываем э, Бришит Бытие и двигаемся последовательно, захватывая всю книгу. Ну, вот как-то так мы читаем Священное Писание. И здесь я просто советую вам также быть последовательным так, как ваши вашей общине читают. Желаю вам успеха в этом благословении.